досрочное голосование не применяется. Здесь предусматривается процесс <coughs> применения архитектурных удостоверений. И, соответственно, прописываются все нормы. И вот, ну да, все остальное с федерального закона. Полностью все изменения. Тоже вам проект направлялся. Коллеги, понятно, да? Ну, мы действительно уже рассматривали многие все. изменения, когда рассматривали тот законопроект, который мы носили, который был поддержан законодательным собранием по изменениям закона результат в результате законодательного собрания. Здесь это продолжение, завершение, исходя из того, какие изменения произошли в федеральных законах, Теперь же закону, о системе избирательной комиссии, о муниципалитах в данном случае. Если нет вопросов, то за то, что предложили проект постановить этот вопрос. Спасибо, против нет. Приезжали нет. И следующий вопрос у нас. Владимир Владимирович, пожалуйста. Промышленной комиссии комиссии городского области поступило заявление председателя Президентского муниципального района Фаловы с просьбой освободить от обязанности председателя этой территориальной комиссии ну, на основании семейных обстоятельств. Поэтому просьба поддержать данный проект и копия заявлений приложена к проекту восстановления. Коллеги, ну, раз так до счета. Мы, естественно, понимаем ситуацию. То есть никаких здесь сложностей не возникает. По данному проекту есть вопросы? Нет. Кто за то, кто может проголосовать? Спасибо. Против? Нет. Следующий вопрос. Это ваш. Получается аж В вакансии. Предлагаю назначить председателя Федеральной комиссии для Одетского муниципального района, Драссова Евгения Ивнадовича. Мы ну, Евгения Ивнадовича знаем давно. Он работает заместителя председателя избирательной комиссии, имеет большой опыт работы в избирательных комиссиях, зарекомендовал себя с положительной стороны и в этом районе характеризуется только положительное. Король, есть вопросы? Да, естественно. Кто за то, что ложенный проект посмотреть, прошу голосовать. Андрей Николаевич Северович. А против есть, выдержали? Нет. Прочтение Следующий у нас вопрос, значит, заплачивает Светлана Уважаемые коллеги, вам предлагается на рассмотрение принять ситуацию работы избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2016 год. В этом плане мы попытались учесть все позиции или взаимодействия с комитетом по молодежи по организации волонтерского движения, с комитетом по субзащите. Организация конкурса областного, всем и граждане одной страны, равные права и равные возможности, оказание организационно металлической помощи общественным организациям, участие в заседании в Совете, участие в заседании в межведомственной комиссии, ну и естественно подведение итогов. <coughs> вот. Какие-то вопросы будут? Коллеги, есть вопросы? Плачку и по проекту ну, действительно, мы здесь смотрели, ну вот круглый тоже, я тоже, так сказать, подсоединился, посмотрели, еще раз снимался на все эти вопросы. Значит, весь комплекс мероприятий, который здесь должен быть, фактически есть. Что там по, по ходу добавится, так это будет в развитие фактически всего того, что здесь сложено. Если нет вопросов замечаний, тогда кто за то, что вы проект постановления, понять, пошли на Спасибо, против нет, поддержались не книги. Следующий вопрос, э меня, женщины, не можно плачь и парасу на пожалуйста. Уважаемый человек, в вашем плане предлагается проект постановления о порядке проведения введения закон специальных избирательных счетов и формирования избирательных пунктов, кандидатов и театрных подведений политической партии на выборах депутатов датой страны городской области. Данное постановление, проект постановления состоит из трех частей, это порядок открытия, порядок поведения и порядок закрытия. Также в порядку есть четыре приложения. Это те формы сведения, по которым то отделение Сбербанка, где будет открыт специальный интерактный счет, будет предоставлять сведения о по счетам. Этот порядок приведет в соответствие с теми изменениями, которые были приняты. И общем, здесь учтено все, что только можно. В том числе учтено то, что поменялось название у нас Феррадатом на теперь называется ПАУ. которая мыщет, мы, да, мы считаем, что здесь все учтено. Да. Но естественно мы направляем проект порядка на согласование все запросы. Мы направляем, да, предлагаем направить это. Все То того, есть того, в итоге тучку они ставят, правильно? Да. И потом уже, как у нас заведено, когда получаем ответ, утверждаем. Совершенно Ну, что-то, если надо, носим и утверждаем. Но есть вопросы по документам? Нет. Кто за то, что должен проект по своему связь, пошел сразу? Спасибо, просит приятный разных пример. Следующее у нас кандидатура по резерву. У нас много изменений докладчиков. Нет, у нас всего 5 человек, по психику Ломоносовского муниципального района 4 человека, 2 по заявлениям, 20 в связи с назначением в составе участковой комиссии. И по Тостинскому 1 человек исключается на основании лично выпускного заявления. Понятно, да, коллеги? Но тем не менее, мониторинг придется очень тщательно. Если нет вопросов, кто за то, что положено проект постановки, нет, нет, нет Спасибо, против, нет, приезжаюсь, нет, принято. Значит, и вопрос по результатам учета эфирного времени. у нас есть изменения? Нет, нет изменений. Коллеги, понятен вопрос? Кто за приложено проект постановления, пришел голосовать. Спасибо, против, нет, приезжал, нет. принято. Последний вопрос мой. Суть в следующем. У нас нашванеш наш, Трофимов вышел на пенсию ушел на пенсию значит, и мы посмотрели внимательно здесь, что э, за прошедшие годы и Кузнецова Елена Александровна которая работала по направлению у него в подчинении и финансовом секторе Габунова она Дмитриевна, овладели всеми вопросами э, которые курировал Владимир значит, то, если что там посмотрим, постарфуем, что ты еще смысл в том, что мы отказываемся от должности, вот которую занимал Владимир Васильевич, начальник отдела. И Кузнецова Ленсада приходит в финансовый сектор со всеми направлениями работы, которые будут у ну, трофела Владимира А там посмотрим, будет необходимо что-то нанять. Соответственно, мы что можем сделать при таком сокращении и уменьшении фонда оплаты труда в части вот этой ставки, которую я говорю, которую мы выбираем, значит, мы можем. А Кузнецов, естественно, при том опыте, который у нее есть, сколько лет у нас здесь работает, значит, ее должность приподнять до главного специалиста, с ведущего до главного. И второй, и, и последний. Значит, наши два куратора территории, то есть отдел проводится территории, мы же увидели на появление, что у нас. Курировать территории зам и главный специалист. Вот двоих, кто здесь столько лет отработал и отработал качественно хорошо Тарасова Илья Геннадина и князя Виктория Михайловна приподнять их должности до консультанта. Тогда мы расчет сделали по финансовому сектору, что у нас подоплата труда, конечно, не пострадает, то есть не вылезет за то, чем мы располагаем. Вот и это суть проекта, наша, тех изменений, которые здесь заложены. Пожалуйста, все, что надо, готовы отвечать. Можно вопрос? Вот тут на этой стране объяснение непонятно. Там 700, 7300, а тут 16. Консультатор. Так, почему у нас разрабатывается? А тут... Так, понятно, да? Вот суть. Сейчас мы ответим на вопрос. Суть в этом. Суть в этом. Ну, у а нас есть еще куратор. А еще один а есть а куратор у нас, это, а не это Вовчок, а. Ирина Михайловна, которая. Пришла вот недавно мы переводили из сектора по работе со СМИ, с парками, с отчетным мнением, перевели, там <свят> людей. Перевели вот, в отдел пробы с территорией. соответственно, э, вовчок, ну пока еще, ну куда едет, и пока еще рано консультантов. Так что тогда логика вся соблюдается. Вся у нас соблюдается логика и все нормально. Пользуясь паузой, значит, я хочу сказать о том, что у нас состоялся день рождения у Игоря Ивановича. Игорю Ивановичу я вручаю букет цветов. Давайте поздравим с тобой рождения. Мы желаем вам успехов, здоровья, счастья, все самое здорово. С искреннее уважение. Спасибо. Молодцов. Спасибо вам за работу. Ну что, Татьяна Николаевна. Как там у нас эти цифры, числа? <соединяющие> Нет, просто 7300. Ну, Поясните мне 7300. Поясните, в зависке 7300 это по закону какого-то, пятого года, а 16 это уже с индексацией. А как должно быть? Кстати, <соединяющие> <соединяющие> должно быть индексацией. То есть правильно все или что-то поправлять? Нет, правильно все. А, Андрей Павел, все правильно, видишь. Если не что? Вы хотите, вы на записке поправить, подать. Ну, да, да, да, а только... не... да. Вот давайте в записке это поправим. 40, 40, 40, 40. Да. Да, а, Сергей, да. Сергей Сергеевич, значит, вот препоздал у нас Сергей Сергей. Андрей Павлович, понятно, Сергей Сергеевич, преподал я, значит, ну, вот вниз, вот решение. Которые касаются законопроектов. Это мы же в, образе, в все нашему, закону образ депутат ЗАГСа обсуждали СНО по нашей институции, что изменения федерального федеральному Теперь по муниципальным выборам системы избирательных комиссий, ответствующие изменения. Мы направляли вам ознакомиться. Вот. Понятно с этим вопросом, да? да. Понятно. Но остальное, значит, текущие там дела, которые касаются некоторых там изменений там, по президентской комиссии, у нас в Рулову шла специально стала комиссия. Женя Евгений значит, Красов стал председателем, был зам столько лет. Значит, и по резерву, ну, в общем, такие рутинные тоже текущие вопросы мы рассмотрели. Значит, и по штатным расписаниям у нас начальника отдела, мы сейчас убираем, посмотрим, куда дальше пойдет, то, что ушел на пенсию Тарафил Владимирович. Значит, а приподнимаем немножко по дождьям. Значит, Двух главных специалистов, которые курируют территорию консультантов. И Кузнецова, который будет вести управление трофеом, мы поднимаем главный специальность. Понятно, да, все? все нет, нет, нет. Хорошо. Коллеги, повестка, все вопросы повестки рассмотрены. Заседание тогда мы закрываем. Есть какие-то текущие вопросы, тогда предлагаю обратиться к Владимиру Маратовичу. Мне надо будет бы сейчас и к Владимиру Савловичу, потому что надо будет сейчас отъехать. Иван Главанович, немножечко... 20, -го. 20, -го. 20 -го. Это... мая только по времени... А апреля. Ой, апреля, апреля, апреля. 20 -го. 20 Ой, апрель, апрель, апрель. 20 мая... 20 -го. Там в первую вы собрали Так, Ольга Юрьевна, мне мне в кабинет. А Иван, же зайти. Стреги, есть ко мне вопросы? Нет, все, спасибо.